Сегодня мы попытаемся насосоточиться на том, что Матерь Мира говорит нам, землянам. Дети Земли обращается она к нам. Познание это цель земного человека. Чтобы творить, надо познать мир, который вне вас. Микро и макромиры подлежат изучению. На этом пути конца нет, ибо беспредельность конца не имеет. Труд и познание без конца. Каков удел человека на Земле и во всех мирах. А количество миров конца тоже нет. Радуюсь, говорит Матерь мира, когда вижу, что сознание человека, востремившись, выходит за пределы земли. Не одной жив дух человеческий, но он питается выше, то есть дух наш. Вот тело питается чем? Материей вот этой планеты, да? Вот она все дает. Она нам выдала все абсолютно, но только материальное. Духовного ничего она дать не может. Это не ее задача. Вот эти все тонкости надо знать. Не одной жив дух человеческий, но он питаем свыше. Лучи и магнитные токи питают его из пространства человека, его дух. Также питают они и Землю, то есть энергии космоса. И происходит великий обмен, ибо и сама Земля, и человек отдают пространство, далеко отдают пространство энергии, излучаемое и Землей, и человеком. Если далекая звезда посылает на Землю свой луч, то Земля тоже посылает свой луч, но шкала его, земного луча, сравнительно невысока. За качество его, за качество земного луча, ответственны люди. Луч этот земной, летящий в пространство, насыщен, также и эманациями коллективных излучений всего человечества, главным образом мыслей. Мысль несется далеко. Также и ваша Земля получает мысль из далеких миров. Обмен мыслями между человечествами разных планет весьма интенсивен. Ваша Земля получает, она говорит нам, ваша Земля получает мысль из далеких миров. Ну, далекие миры, это понятно, да? Далекие миры вот здесь вот есть тоже, рядом с нами, даже ближе, чем наши руки к нам. То есть это более высокоразвитый мир. Кстати, вот миры нашей Солнечной системы, всех планет на огненном уровне, они все тут рядом. Но по уровню сознания они от нас очень далеки. Миллиарды лет, если не триллионы лет нам до них. Вот говорят, там миллионы световых лет. Там свет несется. А вот наше сознание, тоже как этот самый свет, будет миллиарды лет нестись до их уровня сознания. До тех, которые тут рядом. Потому что вот огненный мир нашей Солнечной системы, он един для всех. А вот ментальный мир уже более, так сказать, дифференцирован вокруг каждой планеты. Он свой вокруг каждой планеты. Его нельзя делать одним для всех. Иначе мы нагадим так на других планетах. Столько он входит, монстров двуногих, да? Которые такое излучают. Их только надо держать в каком-то специзоляторе, этих монстров всех мыслями. Поэтому недаром Монрозу при исследовании тонкого мира говорит, что вокруг планеты создан, так сказать, энергетический панцирь, для того, чтобы вот вся эта мерзость не излучалась куда, в космосе. То есть такой фильтр нужно держать здесь у нас, ну как скажем, в инфекционном отделении, там изолятор такой есть, да? Надо вот этих, так сказать, психически-ментально больных у нас здесь отделять от всего остального космоса. А туда могут вылетать за пределы вот этого изолятора только что? Хорошие мысли, да? А все мертвы должны здесь. И пусть собственно, собственном навозе вот эти, так сказать, кто их, это самое, ну, как бы, купаются. Поэтому, видите, Матерь Мира говорит, что обнаружить совсем не радость то, чем питает пространство ваша планета. Это Матерь Мира нашей Солнечной системы, нам говорит. Энергия планет взаимодействует. Человечество разных планет ярое участие принимает в этом процессе. На Земле пока еще в массах это бессознательное участие. А на высоких планетах общение с другими мирами сознательное. С дальних миров люди мысли вам светлые и шлют, и тем возвышают планету с дальними, то есть высоторазвитыми мирами, можно и сознательно в связь вступить. Мысли к ним надо устремлять, засыпая, то есть перед сном, и просыпаясь. Вот если так делать, то она говорит, что тогда можно будет ловить мысли иных миров, иных, так сказать, планет высоторазвитых. Если так делать. Вот если засыпаете и... Венеру вспомнили, Юпитер, Уран, Нептун, это наиболее высокоразвитые планеты у нас. И они объединены. Вот, вот такое звездно-планетарное как бы объединение в нашей Солнечной системе. Вот эти человечество, вот этих планет, в том числе и человечество Меркурия тоже. Только у всех что? Свой Уровень развития, но на них, так сказать, такого, как у нас, сатаны, не было. Им повезло в этом плане. Ну, говорят, что в семье что? Не без урода, да, иногда и уроды бывают. Не во всех семьях, конечно, уроды. Но у нас, конечно, таких вещей намного больше. Почему у нас уроды в семьях появляются довольно часто, особенно вот в темном веке? когда ночь сознания наступила. Почему? Потому что мы опустились до состояния психоментального уродства. А оно должно воплощаться уже что? Вы знаете, что всякая мысль стремится что? Воплотиться. То есть всякий мысленный строй, он себя здесь как-то должен проявить. Почему на других планетах нет, так ну, сказать, огромной армии насекомых? Это мы их породили. То есть поганые мыслишки породили огромные армии насекомых, особенно ядовитых. Почему полно ядовитых животных? Это наше порождение. Они бы эти монады могли воплощаться бы не в облике, скажем, вот таких ядовитых животных и насекомых, а в более приличной форме. Но мы их этому научили. Это наша работа. Вместе с своим вот этим вот князем мира сего. Вот надо засыпая и просыпаясь, и в течение дня мысли к высшим мирам устремлять. И тогда можно будет ловить мысли. Сначала отрывки, а потом уже целые фразы, и даже больше. Но это и понятно, да? Он связь там с кем-то налаживает. Передачи, допустим, там сделали... Устанавливать свет. Сначала дело не идет, а потом вроде бы. Если можно уловить мысли своего соседа, то можно выловить его из любого пункта земли. А также мысли можно выловить из любой точки пространства. Ибо мысль несется в пространстве быстрее скорости света. Но сейчас вот ученые установили, что торсионная энергия, то есть энергия мысли, в миллионы раз быстрее, чем скорость света движется. В миллионы. Это стало быть, из одного конца галактики, она у нас сколько сто тысяч лет, да? Из одного конца, одного края, до другого, она мгновенно перемещается. Дети Земли, действуйте мыслью, зная, что для мысли Ничто не преграда. А человек живет на Земле, и на разных планетах живут люди в физических телах, различающиеся между собой степенью разрежения и степенью утончения материи тела в зависимости от ступени развития планеты. Степень разрежения зависит от ступени развития духа, степень разрежения тела. Чем менее развит Дух, тем грубее тело. Также у вас на вашей земле разница, это между людьми велика. Внешние тела у всех имеются. Но зато велико расстояние между телом Архата и телами спекулянта, пьяницы или базарного меняла. Но спекулянтов у нас сейчас в фур да? Каждый бизнесмен так называемый ⁇ это спекулянт. А иначе никак, да? Иначе он, то сказать, не обдулив другого, он что? Не будет бизнесменом. Ну, пьяница это понятно. Базарных менял, сейчас банков развелось, как собак нерезанных, да? Это все базарное меняло. Так вот, велико расстояние между телом Архата и вот телами вот этих вот, честообразных существ. Обычно это не принимается во внимание. И считается, что разницы между телами людей нет. Ее пока нельзя уловить современными земными аппаратами и приборами. Но вот уже снятие или фотография аур даст доказательство наличия светящейся материи у более утонченных тел людей. Но уже сейчас уже аур снимают, да? Правда, там еще непонятно людям, что там видно на этой ауле, на этих снимках. Где-то плотнее она, где-то она не очень. Где-то какие-то разрывы там в ауле есть, скажем, да? Правда, пытаются составлять таблицы и соотносить их с различными заболеваниями. Но пока что это что? Это связано все с физическими болезнями. И может быть, Немного с психическим. А вот по поводу того, как аура, у кого и как светится, пока таких приборов нет. Материя разряжается духом человека, тончается и характером активности человеческого духа. Магнитно из окружающей среды привлекаются человеком частицы светоносной материи. И можно сказать, что в таком теле больше света, чем в обычных телах. Нет двух одинаковых тел. Одни наполнены светом, другие тьмой, то есть наполнены отложениями кристаллов черных огней, то есть темных энергий. В грубом неразвитом теле элементы его грубые. Но, а вот присутствие кристаллов тьмы... Ваури человека. Это особенность служителей темных сил. То есть они уже настолько закрепились в своих темных делах, что вот эта, эта темная энергия, она кристаллизовалась у них. Ну хорошо, вот вы слышали, как вы говорили, была недавно выставка кристаллов психической энергии или рингсе по тибетский там. Там практически кристаллы психической энергии всех великих подвижников. И самого Будды там кристаллы, Мелорепы, Дзон Капа. Это предыдущее воплощение, одно из воплощений Николая Константиновича. Они там все в таких вазочках, в масле прозрачно. Некоторых много, кристаллов. И они все светлые обычно. Но с некоторыми оттенками. У каждого подвижника свои, естественно, оттенки. Есть крупные, довольно крупные. У некоторых их очень много. Даже вот, вот маленькие такие вот там пиалочки, не убираются ни в одну. Их там стоит целое. А когда сжигают трупы, там, все же подвижников сжигали трупы. А поскольку у тех у лам востока они кроются. Дружбу с духами стихии никогда не теряли. Все вот эти кристаллы психической энергии либо духи стихии сами выносят им оттуда, из этого пепла. Но поскольку сами эти кристаллы двигаться не будут, обязательно с духами стихии, поэтому все, все, что там остается в пепле, все это, так сказать, собирается. Как он строили пирамиды Великие учителя, 200 тысяч лет назад там камни, десятки, в сотни тонн обрабатывались духами стихии, потом ставились на место так, что там тончайшую бритвечку между ними не всунешь. Сейчас вот эти мозги, как говорится, раздваиваются у наших этих ученых. Как можно просверлить вот такое отверстие в диорете, самом твердейшем минерале планеты? Как можно просверлить такое вот отверстие? Там он Скляров рассказывает. Сегодня нет таких материалов, которые можно было бы просверлить. Диорит, который тверже твержестами. Вот все эти камешки, такие маленькие там, для духа стихия, никакого веса не имеет. Если Блаватская могла столик маленький так прижать к этому полу, что его хоть сто мужиков не могли оторвать. Один даже руку выехал себе, пытался маленький столик, вот ничего вот этого оторвать от пола, а потом, когда она сняла, так сказать, вот эту энергию, он его рванул, думал, что опять он и вырвал себе руку. Так вот о чем речь. Поэтому как они собираются, это дело касается техники. Я тут даже вопросы задавать на эту тему не надо. Или как, например, великие учителя на бумаге осаждали текст или осаждают. Ну, бумага чистая. И вдруг на ней появляется письмо или информация такая. -то. то есть из тонкого мира осаждается текст, и в тех местах, где должны быть буквы, структура бумаги меняется. Такое впечатление, что потом как будто отпечатано или написано. Знаете? Пока человечество на такие вещи не способны. Точно так как оно не способно вот, строить такие негалитические сооружения... В Мексике, там скажем, в Южной Америке, в Малой Азии, там скажем, вот, в Египте. Техника не способна такие вещи делать. А это все делали духи духе стихий. В будущем, наверное, мы наверняка будем с ними опять дружить. И тогда то, что мы с вами делали кувалдой, молотком, зубилом, парным станком, или отбойным молотком, все это будет совершенно не нужно. Они изготовят нам все, что хотите. И многие аппараты и приборы будут совершенно не нужны. Потому что как сам человек будет обладать необычными способностями, так и, находясь в дух бездухами стихи, можно будет творить такие чудеса, которые в наше время никому фантасту не могут присниться. Так вот интересно, у великих подвижников, если сжечь их тело, то остаются Кристаллы психической энергии. А что застает свой этих вот кристаллов тьмы у темных? Может быть, черные какие-то кристаллы у них остаются? Ядовитейшие, страшнее всякого яда. Для того, чтобы завершить свой путь к Земле и тело свое разрядить соответственно, то есть утончить материю тела и быть готовым перейти на другую планету, до этого и тело человека, и все оболочки, его личности должны достичь известной степени светоносности. То есть, вот что на другую планету нам передвинуться с вами. Разделение по светотени – это деление космическое. Ну, скажем, сейчас у нас на планете идет отделение сорняков, да? Или, как говорится, Пшеницы, да, отплеивают. Да, отделение идет сейчас по всей планете. Вся тьма должна сейчас ей, почему дается ей возможность для себя проявить. Все это должно дойти до абсурда. То есть до маразма, все это должно быть жуткого. И мы с вами будем все это видеть. Все это будет здесь. То есть им дается возможность себя показать окончательно. А всем остальным, которые не хотят с ними, надо от них будет дистанцироваться. Вот эти и есть тот самый меч, то есть одни будут в этот маразм темный погружаться все больше, а эти все будут отходить от них дальше. А как отходить? Ну никто кто-то будет с кнутом и дубиной разгонять. Это понятно, да? И никто там ничем будет рубить. Одного другого пополам этого молку мне менее, менее, это тебе-тебе-тебе. Да? И этого не будет. Просто каждый будет определяться все больше либо во тьме, да? темному он будет стремиться, а другой к светлому. И вот эта пошлость, незость, разврат, допустим, вся эта гадость, она будет кучковаться, а остальные, которые к свет хотят, они тоже будут кучковаться, только будут отходить от них. То есть не жить, их интересами, те тоже не будут жить интересами этих. Эти не будут тянуться к этим. И те к тем тоже не будут. Потому что, ну, совершенно несовместимо. Тут надо выпить, понимаешь, а этот не пьет. Тут надо, понимаешь, еще он радость а он ничего этого не делает давно. Понимаете, вот это вот разделение? То есть одни будут все больше и больше отходить в высоконравственной жизнью, а все остальные будут погружаться в навоз. И по собственной воле все это делается. Никто здесь никого никуда не будет специально тащить или заталкивать, скажем. Вот это надо вот иметь в виду. То есть каждый хозяин самого себя. То есть каждому надо сделать выбор. Каждый решает сам все, понимаешь? Вот в чем дело. Никакие не учителя тут. Они вот дали знания, понимаешь? На, ты, пожалуйста, ребята, вот. А решать, выбирать вы будете сами. Сказано, что каждый свой собственный судья, палач и подсудимый. И все. Еще в том же Евангелии, там иудеи его здорово обстрекли. Вот. Так там тоже остались кое-какие очень интересные моменты. Там же Христос сказал, что всякий суд Бог Отец отдал человеку. То есть весь суд над собой, он отдал ему все. Пожел. Но а поскольку всякие там сказаны, он решил, что надо судить других. Он еще и добавил, что бревна в своем глазу не видишь, а сучок у другого видишь. Оказывается, этот суд надо направлять только на себя. А на другого ни в коем случае. Тогда судилище это против самого себя, естественно, ухудшается. Там еще отрицательно человек нарабатывает. Но точка невозврата, она всегда есть. Какая точка невозврата? Вот, допустим, ну вот известно, из вот, скажем, вот в этой методике, как происходит одержание, допустим. Понимаете, там же так вот. Сначала человек доходит до такой точки, где 50 на 50. Еще 50% процентов силы осталось у человека. И 50 уже, так сказать, у этого темного держателя. Вот тут, так сказать, самая такая, может быть, серьезная борьба между ними. Тут еще человек может вернуться назад, если сильные таких применят. Ну а потом, когда уже у него там осталось 49, и у того 51, там все хуже, хуже и хуже. Потом, в конце концов, у того там 70, а у тебя только 30. Уже все. То есть, постепенно вот эта темная сущность заладевает разными этажами человеческого существа. И в конце концов, за это место к президенту. То есть, в сознании там все уже, волю еще захватит, и все. Понимаете? Вот как в каждой стране, так сказать, главарь, это кто? Носитель воли. Как и у нас тоже самое, да? Сила мысли, ведь тот самый президент. Оно... Пока, видишь, силы тьмы пока накручивают, то есть погружение в это зло вокруг, оно продолжается. Но пока отца-то убрали, да, но еще пока сильны темные сущности, оставшиеся после него. Отца-то убрал кто? Сам Владыка Солнечной Системы, да? А мы теперь... Теперь остальным надо будет на своем уровне убирать их. Кто ниже владыки Солнечной системы? Его близкие, значит. Вот им придется убирать маршалов и генералов, которые остались от этого самого, от князя тьмы. Да? И все ниже и ниже. Теперь у нас тоже, у каждого есть что? Свои враги. Свои, так сказать, там эти самые черные, как говорится, ефрейторы и сержанты. Понимаете? Вот каждому надо справиться с таким, то есть изгнать из своего сознания. А когда это будет? Ну хорошо, допустим, вы изгнал там всех там темных сущностей своего сознания. И все мы изгнали их, да? Но ну, а вокруг еще полно людей, у которых там и темного, и светлого еще можно встретить. Темного, скажем, больше, но и светлого еще есть. Куда их? Их ни в этот стан нельзя, ни не в тут нельзя. Так ведь, да? Что с ними делать? С ними ничего не сделаешь, они сами должны сделать. Понимаете? Его же насильно нельзя поместить, так сказать, в связи Нельзя. Если и темных тоже вроде нельзя. Вот и придется ждать, когда, то сказать, самый последний решит, куда он. Но как иначе? Вы можете помочь только в том случае, если он захочет. Вот вы должны готовиться к тому, чтобы помочь. А решать ему, на какую сторону встать, будете не вы, и никто не будет. Даже великий учитель говорит, не знаете ни дня, ни часа, когда с ним это произойдет. Только наша задача вот, как можно больше предоставить таких возможностей. Ну тут видите, как нужно же. Вот кто стал на сторону света, он должен что? Стараться во-первых себя постоянно улучшать, да. И не просто так улучшать. Я вот один буду здесь спасаться сейчас сидеть в углу, понимаешь, как таракан. Давай, как спасусь, а остальное мне наплевать. Вот это тоже темное, по сути дела сущность. это эгоизм, только такой своеобразный. Это тоже оттуда, он туда отойдет наверняка. А вот когда он над собой работает, над своими мыслями, особенно своими желаниями, потому что желания, они на первом месте стоят, вот в этом случае можно ожидать какого результата, а потом же действия должны быть. Понимаете? Действия. То есть мысли, вот есть хорошие мысли, скажем, у нас с вами, да? Но если они в дело не воплощаются, а любовь без дел, сказано что? Мертва. Такая любовь кому нужна? Я, скажем, буду ей звонить по телефону? Ой, Маша, я а тебя так люблю, так люблю. Но ничего для Маши и пальцем не пошевелит. Ну и что, Маша... Так вот послушает, послушает это дело, скажет, что ты там, понимаешь, какая странная любовь у него, да? Или любовь за счет ее. Там Маша купи то мне, 5 10 двадцатый, 20 понимаешь. Своди меня в ресторан, понимаешь, там, театр, или куда еще. То есть вот таких донжуанов, конечно, силам света не нужно. Это он как у попов там. «Слава тебе, Господи, слава тебе!» Дальше славу делал Не идет, идет дальше славу. Ну ладно, там кто-то еще что-то как-то проявляет какую-то заботу о ближнем. Но она тоже такая своеобразная забота. Забота эгоиста. А эгоист, в данном случае, церковный, заботится. Вот когда он заботится о другом, он заботится на самом деле о себе, о личном спасении. Знаете, как можно это делать все? Надо помогать другому. И ходить в церковь, а если где-то кто-то кому-то помогает, но только ради вот именно этой идеи, ради вот этого Мотив это такой движительный. Возьми любую серпту там, все вокруг этого крутится вокруг личного спасения. А ради этого можно так сказать, ну можно пойти и, там помочь соседу, такому же, как и там, помочь дом построить или еще чем-нибудь сделать. Почему бы и нет? А можно собравшись вместе и вылечить его, скажем, от наркомании там, и от алкоголизма. Так ведь оно, да? Так и делается. Но это все делается ради так сказать, главного, то есть так называемого личного спасения. Если не все, если кто-то там попадет туда вот с мыслями не такими, то его объявит юритиком, или как он это, Александр Меня. Топором зарубили. И там такие не могут ужиться. Если вдруг нам такой поп объявится, его быстро прихлопнет. Я с попами дружил в свое время. Одному как-то я там давал там почитать кое-что из таких серьезных. Он почитал там немножко, а говорит, а вот больше мне не надо. Иначе я где-нибудь что-нибудь там у них в этой церковной комарине что-нибудь скажу и загремел. Понимаете? И больше он брать не стал. Хотя он там прослужил в церкви много, там лет наверное, 40, наверное. но заинтересовался, как, какие-то другие направления там есть в жизни или нет, помимо, так сказать, вот этих церковно-поповских там этих толковищ. Конечно, в каждой религии есть какой-то элемент положительного. В каждой абсолютно любой секте там есть что-то. Но вот вопрос соотношения. Сколько этого положительного, сколько отрицательного. Вот это надо все им учитывать. Понимаете? Посмотрите, все самые страшные преступления, все войны, революции кровавые где были? Там, где было так называемое христианство. Понимаете? Вот православие царствовал здесь в России. Смотрите, какая кровавая революция была. Смотрите, какая была жуткая Первая мировая война, вторая. Здесь православие поработало. А вспомните, так сказать, декабристов. Это тоже продукт православия. То есть продукт вот этой идеологии. Теперь вспомните все эту жуткое, так сказать, вот это барство, феодализм, вот этот вот. когда мужика или даже целую семью могли продать эти бандиты. Помещики за щенку. Ну, хорошей породы, конечно. Крепостной право вот это вот, да. Или взять это тот же капитализм, который сейчас. Когда человек ни во что не ставится. А вместо него что? Рубль, доллар, понимаешь, евро, да? Человек это что сейчас. Тем более, если он без денег то вообще, что с него взять. Даже ворам, это не интересен. То есть везде, там, где вот было это все время огнем и мечом насаждаемое вот это иудейское христианство, по идее оно, так правильно это произносить, оно не христианство, а христианство. Потому что Христос сюда не подходит, это уже называется посвященный. А Христос это только еще, так сказать, он должен готовиться долго к тому, что стать посвященным. А уже там исказители, все эти вещи. Там много искажений, разных извращений. Так что вот разделение по светой тени, это деление космическое. Оно обусловлено космическим правом. Ну вот у нас есть тоже право. да, Какое право? Ну ты, допустим, там юрист, да? Или изуч, изучал, так сказать, эти законы, допустим, в институте где-то там, для того, чтобы стать там юристом, там, там, судьей, прокурором, следователем. Да. А что изучал? Право. Какое? Гражданское, там уголовное, право, да? Какое там еще? Ну, римское, это понятно. То есть разные так называемые права земные, да? Это все земные права. Но есть, оказывается, космическое право. Оно, как правило, не созвучно никак. Вот этим всем этим земным правам. Так вот, деление космическое обуславливается космическим правом и указывает на ступень Духа на лестнице жизни Вселенской, указывает ту высоту, которой достиг человек или Дух, за своей эволюции, эволюции своей духом и Монады. Вершина этой лестницы уходит в область несказуемого, и этой лестницы нет конца. А с беспредельностью тоже можно общаться. И человек в беспредельности находится. И все из нее, и все в ней. Узоры Духа в пространстве, узоры планет, звездных систем, целых галактик. Узоры в беспредельности существуют. Но это, конечно, трудно себе представить. Как буквально все и от планет, это все, что на ней и от нас с вами. Все это записано в пространстве. Понимаете? Вообще мозги не, не вмещают это. Все, что делает каждый из нас, все это записано. Все, что делает каждая букашка, все, что там растения, понимаете, делает, все это кажется, записано. Все движение в космосе, в пространстве, все тоже. Великолу пространство от верха до низа, от начала времена до конца. И сама вечность тоже обнимается беспредельностью. Это все дом духа. Дух, чтобы коснуться каждой фазы беспредельности, должен облечься в соответствующей этой фазе проводник. Для плотной фазы беспредельности облекается плотное тело, вот как мы сейчас с вами. Вот плотную фазу мы познаем сегодня, да? На этой планете там и на другие планеты заглядываем. Там тоже вроде такой, такие тела у этих планет. Только почему там такие, как мы, не бегают сейчас уже. Для тонкой фазы беспредельности в тонкое тело, а для огненной фазы в огненное тело. Внизу хаос не проявленный, то есть великая тьма. А вверху свет, отмечающий эту границу. А далее бесконечность проявленных форм и миров. Вечно сущая беспределенность, в которой огонь творит вечно новые формы жизни. И ничто не повторяется. А вот это вообще невозможно представить. Как это может ничто вообще не повторяться? За миллиарды, там, триллионы, квадриллионы лет, да? Ничего не повторяется. А сейчас посмотришь на таблицу вот, вибраций, да, помните, таблица вибраций у нас была, да? Где-то 70-я октава, это уже вроде тонкий мир начинается, физически заканчивается. Так там же между, между тональными звуками, вот этими, да, если у нас между до одной октавой и другой, там, ну, буквально, там, какая-то десятая, скажем, или сотые колебания там, единиц в секунду, да, колебания, то в тонком мире между такими же звуками, там уже миллионы колебаний в тонком мире, а дальше еще миллиарды. Так мы только до тонкого мира дошли. Даже конец вот физического мира, там уже речь идет о квадриллионах колебаний в секунду. И он заканчивается. Оказывается, квадриллионы колебаний в секунду это самая грубая часть тонкого мира. Представьте себе. Да теперь он-то там тоже должно быть, ну, если так, грубо как бы сравнить, там тоже 70 акта. Так да сколько там в конце, так сказать, тонкого мира. Этих колебаний-то в секунду, сколько? Тут даже таких цифр у нас никогда никто, наверное, невозможно себе представить. Вот когда так начинаешь размышлять, тогда только немножко становится понятно, что действительно может быть абсолютно все записано в пространстве. Вечносущая беспредельность, в которой огонь творит вечно новые формы. Новые формы жизни. Что это за огонь. Ну это понятно, что не наш огонь, да? Ничто не повторяется. Но все движется вперед к формам более совершенным, и ничто не ограничено в своем развитии. Ничто не имеет конца, и ничто не имеет начала. Ни конца и ни начала. Но эту великую необъятность все же можно объять и ограничить, то есть понять. Можно беспредельно заключить в определенной рамке, но это уже будет предельность. И в них созерцать то, что иначе бы ускользнуло от наблюдения. И куда бы дух, то есть человек, не направил свою мысль, беспредельность заключенная в эти рамки будет доступна для изучения и исследования. Вот этим пределом беспредельности, ее рамками, охватывающими ее, будет закон. И Ибо всесущий живет, пульсирует развивается в рамках закона и повинуется ему. Космические законы, обуславливающие жизнь космоса и каждой его частицы, доступны пониманию человека. Но это не человеческие законы, им изобретенные. Космические законы существовали задолго до того, как вообще появился человек, появилась планета его. Они существовали всегда. Эти основные законы, двигая мирами, проявляются и в микро- и в макро-нерах и в большом, и в малом, и вверху, и внизу, и в движении электронов и целых систем галактик, назовем некоторые из них. Закон периодичности, или закон приливов и отливов космических явлений. Второй закон полюсности, то есть наличие двух противоположных начал, которые обуславливают существование вещи единой. Закон спирали, то есть устремление развития явления во времени от форм низших к более совершенным, высшим. Четвертый закон – жизни и смерти, то есть сбрасывание каждым центром жизни своей изжитой внешней формы для замены ее новой, более совершенной. Пятый закон – закон эволюции сущего и устремление всего, что проявлено, к более совершенным формам своего выражения. Эти законы называются основными. Но для нас с вами, для пятой расы, пять законов. Ну хотя бы вот с ними разобраться, да? Они называются основными, ибо им подчинено все, что существует в пространстве. Приведены здесь не все. Но даже приведенные законы дают понимание того, как в рамках этих законов становится возможным постижение беспредельности то есть тех форм жизни и явлений, которые беспредельности существуют. Невозможно изучить и понять все явления жизни, взятые в отдельности. Но постигая закон, которым подчиняется их явление, освобождаемся мы от необходимости изучать всю бесконечную цепь данных явлений. И если человеком постигнут закон, то каждое явление жизни – Законы подчиненные становится понятным человеку. Вот почему очень важно знать основу, то есть законы. Вот когда вы начинаете рассуждать, скажем, о явлениях в природе, о явлениях в человеке, первое, с чего надо начинать, надо вспомнить, как устроен человек. Он же микрокосм. Как вот он устроен, надо хорошо знать. А вслед за ним и строение Вселенной. Но она-то построена, потому что как построен человек. Если постигнуть закон, то каждое явление, ему подчиненное, становится понятным. Вот почему изучение космогонии требует прежде всего познания космических законов. А человек это микрокосмос. Значит, космогония это изучение человека тоже. Законы едины для всех миров, как едина материя во всех своих градациях и аспектах.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 Так необъятность беспредельности ограничивается рамками закона, в пределах которых изучение беспредельности становится доступным вполне, открывая человеку путь к беспредельным возможностям духа. Сферы дальних миров шлют на Землю свои лучи. Они измеримы. То есть их можно измерить. Лаборатория звездных лучей – это учреждение будущего на вашей планете. А Сейчас пока еще на астрологию лают эти самые... Ну, ученые-инквизиторы пока так можно назвать. Или ученые-полиция. Звездный луч разложим, как и солнечный луч. По обе стороны видимого спектра лежит область невидимых лучей. В невидимости сила. Вот она где находится. В невидимости. Лучи невидимые яро воздействуют на нервную систему человека и на нервные узлы его. Поэтому иногда человек вот встал утром, а что настроение такое неважное, да? Говорит, встал не с той ноги. А чего? Вроде все нормально. И поел чья неплохо. А сегодня вот тошнит. Пищу, как обычно, ел нормальную, да? Оказывается, сегодня или где-то ночью, или под утро, сочетание планет, которые наиболее сильно доминирует в его, понимаете ли, в расходе, не очень-то подходящие для него. И что? Вот тебе и плохое настроение. Или еще какие-либо. В основном именно влияние энергии. А энергии могут влиять откуда? От солнца, от нашей земли, от соседа и соседки за стенкой. Ведь по идее это надо жить подальше от разных людей вот в будущем, который нас с вами ждет вот таких скопич, сейчас вот, он, видите, он стоит в коробке сейчас мы не видим, конечно, потолок по идее он прозрачный потолок, но для физики глаза нет Но представь себе, если я смотрел а там они ходят картинка называется но сначала ходят видно, а потом что-то излучают же вот на первом этаже живешь, а там, бы сказать, сколько вот этих вот, ты нижних частей снизу видел бы. Жить так нельзя, по идее, понимаете? И самое лучшее – это тот, который на самом последнем. Вот у нас самое лучшее положение. Но влияние здесь какое? Ведь влияние, самое грубое влияние, то есть грубых частей ауры человека – оно на близком расстоянии оказывается сильнее. Понимаете, сильнее оказывается влияние. Вот почему с темным человеком нельзя близко общаться, скажем. Нельзя с ним сидеть рядом. А некоторые люди особо чувствительны. Они не могут даже и там несколько секунд и то уже ощущают они. А если чуть дольше, там уже вообще невозможно. Поэтому человек более-менее развитый, он уже не может с кем попало сидеть или стоять. Тут уже надо принимать особые меры против его, так сказать, энергетики. Бывает так, что оба человека, ну, вроде бы ничего, они неплохие, не но близко они не могут находиться. Потому что у одного одна энергетика, а у всех она разная, а у другого немножко другая. И они диссонируют. Оба вроде бы неплохие. А быть они не могут вместе, рядом, долго, тем более долго, да? да. Вот, допустим, люди там сошлись, какое-то время пожили, а сейчас же много, да, людей, сейчас разводов то очень много. Почему? Потому что раз вот энергетика усиливается, как в пространстве, так и в людях, да, усиливается энергетика, то тогда вот эта несовместимость еще больше. Нарастает несовместимость. Почему? Потому что усиливается энергетика и усиливается чувствительность. И несовместимость становится еще сильнее. Вот это тоже, кстати, вот момент, когда разделение будет усиливаться. А, как сказано, чем сильнее энергия, тем притяжение в ней больше. Если в человеке больше темной энергии, она усиливается, и она будет притягивать его к темным туда, и вот он пучковаться не будет. Но между ними будет ненависть, естественно, все время, потому что там же и подозрения, и все такое между ними, да, и в то же время, несмотря не на все темно отвратительные качества зверины, их будет тянуть друг к другу. А в этих любовь. они еще больше будут любить друг друга. Но ну, это тоже надо смотреть, чтобы там любовь, она не выползла куда-нибудь вниз. Тоже надо с любовью разбираться. То есть ее качество нужно, ее качеством работать. Они будут работать над качеством ненависти, а мы должны над качеством любви. Ну, они как там, скажем, есть так называемый дикий капитализм, а есть, как бы, ну, чель что ли, капитализм такой. Да, ну, как бы, с этим, с человеческим лицом капитализм когда ну, вот эти все там процессы в мире, вот как бы честно, там, если ты долго заключил с каким-то бизнесменом, то надо его выполнять. То есть, здесь капитализм приобретает более человеческое лицо, но суть его от этого не меняется. Только его поштукатурили немножко. Сверху. Как у нас в 90-х годах, это на бывшем СНГ, да, Зверье там повыползло. Капитализм такой очень дикий, да? Стреляли, сейчас стреляют, конечно. Но потом те, которые стреляли, они что? Стали бизнесменами, они стали заседать в парламентах, стали там чиновников своих сажать там, скажем, туда-сюда, да? То есть они решили, что хватит, мол, заниматься стрельбой. Будем сейчас стрелять иначе. Как стрелять? Будем сейчас стрелять по карманам. То есть надо доить, вот. надо где-то друг друга обмануть. И облапошить всех остальных, так сказать, все население. давить население. А если вы перестреляете с кого-то, отдаить ты будешь. И сейчас неугодных они уничтожают. постоянно. Изучение следует вести экспериментальным путем. Объект воздействия организм человека. А воздействующие агенты заверены лучи, отделенные через призму. Непроницаемый экран обусловит выделение лучей спектра. Современные аппараты здесь непригодны. То есть современные аппараты для того, чтобы отделить. То есть вот лучи это мы там через призму да, разделили, там спектр получился. А как же звездные лучи идут? Они тоже их можно отделить через призму, но какая это призма? Это не стеклянные призмы, что-то другое совсем. То есть аппараты земные здесь непригодны. Но мысль, направленная по верному пути, поможет найти верные способы осуществления этих космических исследований. Мысль, направленная по верному пути. Астрология же укажет, поле приложения даст быстрый материал. Астрология. Изучение должно вестись коллективно на разных участках планеты. Братство космических учреждений Солнечной системы поможет утвердить новую науку: психо-астро-биофизику и так далее. Так, ну ладно.